Так, коллекционный фонд открыт. Есть комментарий. Вот комментарий. И вот, в принципе, все остальное. Итак, начнем с самого первого. Ну, короче, это не самая коллекция. Там еще 5 банок у меня дома есть, поэтому... Пока.. Это только в 5 банок. Итак, давайте начинать. Ну, давайте с вот это начнем. Единственная банка у нас NGGO. Так. Три. Не так. Ща, подождите. Шесть банок, Хэллоу. Два класс классики. Одна.. Топпинг. Одна форсик. Ну, из одной зеленой, одно белой короче. Тут со смоликами есть у меня только одна, пока что. Ну, mm -hmm. и с арбузом. Вот. Нон-стоп. Кстати, вот Green Energy тоже от Нон-стоп вот. У нас есть оригинал. Эм. Бост, Вингер. У меня из этих всех нравится Гриненерч и Бост. Стоп, Бост. Ну и классика, конечно. Есть два Берна. Один классический, а второй с этим, блин, господи, как его? Яблоком и киви. 2 на 500 миллилитров. Также у меня есть два, два, три питбуля. Конечно, тут еще не хватает одного синего питбуля. Тут у нас есть кофе. Тут экстравитамин и обычный классический питбули. Тут еще синего не хватает. Это будет полная коллекция питбуля. Так, вот коллекция монстров. Мои самые любимые это вот этот. В. Каслт и нитро. Ну, еще классически нравится. У меня вот получается три монстра на 500 мл. Два на 300, по-моему, 70. Площа, подождите. Надо разобраться. Подождите, подождите, подождите. Разоб... На 355 миллилитров. миллилитров и всего моя коллекция давайте посчитаем насчет тут сколько здесь она на счету 24 единицы но плюс мои 5 от Хела. Получается у меня там два летних хайла и есть также э, геймерские хелы три штуки Поэтому Получается 30 энергосов. Кстати, планирую расширять монстров, берны, и дособирать ну, коллекцию питбулев и дособирать хаос. А вот это я не думаю, что продолжу собирать. Итак, смотрим. Вот мой канал. Вот. Видео да, мы выдумали, Там как-то маловато просмотров. У нас сейчас 309 человек. 51 видео. Кстати, там еще смотрите, я вот челлендж выкладывал, модру, и так далее, и так далее, и так далее. Смотрим, много ну, видео интересных, есть что там, актив упал вообще. Так, в случае я выставлял вот такой опрос, вот больше всего набрали за интерес, видео такое. Так, еще там повыставляю, тоже очень интересно. Сейчас заходите в сообщество, потому что там выкладывал, вы вообще видите. В плейлистах тоже добавлю вот этот новый а, видео про харьков я буду выкладывать в шортс, потому что оно получается на не больше одной минуты. Ну да, вот такие сейчас у нас новости. Как-то вот так вот, вот будем с вами выставлять видосы. Мы вот, вы тоже тут смотрите. Кстати, сейчас оно, блин, просто какие-то видео уходят из-за Банальных авторских прав. Шапку планирую поменять ближе к, к октябрю, месяц после Хэллоуина. Да. Это ну, тоже покруче, там, поинтереснее. Вы, кстати, это, не Так, до новых встреч, всем пока-пока.